Станислав Бондаренко родился 2 июля 1985 года в городе Днепрорудной Запорожской области. У актера большая семья, сводный старший брат и две сестры-близняшки. Светлана и Снежана родились, когда Стасу исполнилось 9 лет. Что касается родителей, то отец занимается строительством и ремонтом автомобилей, мама работает помощником стилиста. Детство мальчик провел на исторической родине. Но когда Станиславу исполнилось 11 лет, семья переехала в Москву. В школе он хорошо учился, был активным ребенком с разными увлечениями. Юноша занимался бальными танцами, ходил на карате, в тот период об актерстве как о профессии даже не задумывался. После окончания средней школы Стас собирался поступать в Московский авиационный университет, но случай изменил решение молодого человека. Танцевальную студию, куда ходил Стас, пригласили на вечерний концерт ГИТИСа. Талантливого парня заметил один из руководителей училища. Преподаватель предложил Бондаренко пройти прослушивание, таким образом Стас поступил в ГИТИС. Сниматься в кино молодой актер начал на третьем курсе. По настоянию агента Станислав пошел на пробы в сериале «Талисман любви» и на получает роль Лавелласа Павла Уварова. После «Талисмана любви» Станислав получил большое количество интересных предложений. О театре Бондаренко тоже старается не забывать. С 2006 года артист выступает на сцене театра имени Масовета – Туда его приглашают сразу после окончания института. Как и в кино, Бондаренко воплощает привычное амплуа героев-любовников. В этом образе он чувствует себя естественно, поэтому исполнение правдоподобное. На театральной площадке артист появлялся в спектаклях обрученная сыновья его любовницы, я бабушка, или Каиларион. Большинство главных ролей, которые достались актеру, это амплуа героя-любовника. Подобные предложения поступают от режиссеров кинофильмов, а также театральных метров. Это и объясняет повышенное внимание женской аудитории к персоне артиста. Подобное положение дел не тяготит актера, который выглядит истинным обладателем женских сердец, ведь его персонажи любовь преображает до неузнаваемости. Женой Бондаренко стала актриса Юлия Чеплиева. Актер познакомился с будущей женой в начале 2000-х, будучи студентом. Молодые люди встретились в учебном театре. Юлия посещала курс актерского мастерства, а Станислав учился в ГИТИСе. Серьезные отношения начались после второй случайной встречи. При знакомстве актер потерял номер девушки и встретил Юлию случайно через несколько лет на праздновании дня рождения общей подруги. На этот раз Бондаренко не растерялся и начал ухаживать за Юлией. Пара сыграла свадьбу в 2008 году. У супругов родился первенец, сын Марк. Долгие годы пара считалась одной из самых крепких в российском кинематографе, но в начале 2015 года Станислав Бондаренко и Юлия Чеплиева развелись. При этом актер продолжил участвовать в воспитании сына. Позднее стало известно о романе актера с победительницей конкурса красоты «Мисс Россия» в 2010 году Ириной Антоненко. Они познакомились во время съемок телефильма «Золотая клетка». Эти отношения не привели к серьезным изменениям в личной жизни артиста, Вскоре последовало расставание. В 2017-м в российских СМИ появилась информация о том, что Станислав Бондаренко отдыхает в Грузии вместе с моделью и бизнесвумен Аурикой Алехиной. Осенью 2017-го стало известно, что Станислав второй раз стал папой. Аурика подарила ему дочь Алексию. Молодые родители не скрывали своего счастья, щедро делясь совместными снимками и фотографиями новорожденной с подписчиками.